Бизнес-профиль в Инстаграме нужен для того, чтобы настраивать таргетированную рекламу. Нужно понимать, что если вы на своем аккаунте что-то продаете, то вы таки продаете. Понимаете, я пирога, скалка и в общем среди этого, как в общем продавайте, продавайте. Это не стыдно, это нормально. Вы должны получать деньги за то, что вы делаете. Всем привет, друзья! С вами ваша Соколика. В этом видео я вам расскажу про очень и очень интересную тему. И однажды я уже снимала видео. Вот где-то здесь она в общем, будет, это видео. Это Инстаграм для художников. А сегодня, судя из названия, вы поняли, что сегодняшняя тема будет посвящаться бизнес-аккаунтам. И эти советы, которые я буду рассказывать про Инстаграм-аккаунт, их можно применить не только в Инстаграме, но и в других, других каких-то площадках. Потому что также я веду площадки то есть всякие аккаунты на Твиттере, на Фейсбуке, ну, конечно же, самая большая, и больше всего я уделяю внимание Инстаграму, потому что с Инстаграма идет очень много органического трафика. Ну, короче, я думаю, что вам будет интересно это видео, я надеюсь на это. Поехали! У меня есть два бизнес-аккаунта, это Holtz Publishing и Holtz Verlag польс Publishing – это все для англоязычных, но ну, там, конечно, много и немцев, потому что они хорошо знают английский. Там мы продаем наши книги, рекламируем что-то еще. Польс-Ферлах тоже самое. Там мы продаем книги только уже для узкой немецкоязычной аудитории. Там у нас австрийцы, немцы и швей швейцарцы, да, швей швей Швейцарцы. Быстренько скажу, что бизнес-профиль в Инстаграме нужен для того, чтобы настраивать. Таргетированную рекламу у себя на Фейсбуке, поэтому кто еще не привязал а, свой аккаунт к Фейсбуку, это несложно сделать в настройках. Мы на этом сейчас останавливаться не будем. Итак, когда вы решили создать свой бизнес-аккаунт или у вас он уже есть, просто вы решили его перевести в бизнес-аккаунт, первое, что вам нужно сделать, это контент-план. Это обязательно. Почему? Потому что. А, вы должны сразу понимать, как вы будете взаимодействовать со своей аудиторией, потому что это все как бы делается да, для заработка, или иначе зачем, тогда переводить, оставайтесь на своем обычном аккаунте. Вот поэтому я делаю так. То есть все там планируют на полгода, на год делать стратегический план. Это бизнес-план. А если мы говорим за конкретно контент-план, то так как э, у меня есть определенные как бы внезапные моменты, да, какие-то там. Праздники, что-то еще То есть новые книги, которые мы не всегда знаем Что будет у нас через полгода Поэтому я делаю таким образом Я пишу план на месяц Конкретно число Что будет в этом посту вот. и будет это видео, фотографии или гифка, вот и стараюсь максимально это все как бы расложить по полочкам и описать, какой это будет пост, к чему он будет призываться, либо это будет продающий пост, но об этом я поговорю чуть попозже о видах постов, которые бывают для бизнес-аккаунта суть просто в том, что обязательно контент, план должен быть второе и самое важное, это ваш контент это обязательно, и об этом говорят все предприниматели, потому что когда человек изначально заходит на вашу страницу, он должен видеть красивые-красивые посты, которые сделаны в одном стиле, в, в одной цветовой гамме, ну или хотя бы в похожей, да. Я не говорю, что у нас тоже идеальный аккаунт, абсолютно нет, но, по крайней мере, мы стараемся сделать все как бы более-менее красивым, классным там, чтобы все оно сочеталось. Вот, контент – это очень важно. Это то, на чем нужно заморачиваться больше всего, потому что если не будет контента, не будет и ничего, а когда есть контент, работает сарафанка, поверьте, в любом месте, где бы вы ни были, это или Германия, или Британия, Америка, Россия, неважно, везде будет работать сарафанное радио, потому что люди между собой коммуницируют, они рассказывают, что у них там новенького, и вот, если у вас есть классный контент, то этого сарафанового радио достичь лучше всего. Я сразу хочу сказать, что когда-то я пользовалась разными там, приложениями, туда-сюда. Сейчас я не могу посоветовать какое-то приложение для Инстаграма. Я пользуюсь только своим планшетом Vacuum Intel Pro S. И я пользуюсь Photoshop C6, и я пользуюсь э, камерой, на которой я сейчас снимаю, Canon 1100D. Это очень старенькая камера, я уже себе несколько лет пытаюсь купить новую камеру, но так как это не стояло у меня в приоритете, то я решила, что пока это все отложится. вот Я пользуюсь макапами, кто не знает, макапы это... Всякие шаблоны, где можно в фотошопе вставлять свои картинки. Вот Я пользуюсь книжными макапами, всякими бэкграундами, которые я нахожу в интернете. Некоторые я покупаю на Shutterstock, некоторые я просто на бесплатных всяких имидж сайтах тоже. Там прям есть имидж-фри, можете ввести вот, на английском. Есть такие бесплатные сайты с бесплатными картинками хорошего качества. Третье. Помимо того, что вы будете продавать, вы еще должны делать очень-очень разнообразный контент. Поздравлять с праздниками, делать продающие посты. Кстати, «Ловите лайфхак» очень круто работает посты с едой. Да, вот, можете посмотреть, я здесь рекламировала, а на английском эта книга называется «The Girl with Flowers», то есть «Девушка с цветами» на немецком «Metschen mit Blumen». И там, значит, я вам где-то здесь вставлю. Там такой кусочек пирога, скалка, и, в общем, среди этого, как вы понимаете, это просто бэкграунд, да, то есть я это просто нашла в интернете, конечно же, никакого пирога у меня не было для фотографий, хотя зря, зря, уникальный контент, это очень круто, но этим я заморочусь потом. В общем, в тот день у меня было сразу несколько продаж, хотя это было, ну, достаточно, несколько месяцев назад, в общем, это было, и это как бы для меня это было нонсенс, да, что я выложила книгу с едой и сразу начали люди покупать, то есть приятные какие-то шоколадные цвета, домашние цвета, это людям очень нравится, особенно если мы сейчас говорим конкретно за мою аудиторию немцев то там конечно же безотказно работает это еда брецели, все дерево да, чтобы все было в общем такое очень домашнее возможно с русскими с украинцами и с другими людьми работает что-то другое вот например я заметила что когда я выложила тоже еще один рекламный пост с йога бух наш немецкий аккаунт йога бух только йога бух на немецком там у нас было молочко там было несколько маленьких этих баночек с вареньем и тоже несколько людей у нас сразу купили книгу в этот же день то есть примерно сразу же как только я выложила пост я еще даже не имела рассылку, ничего не делала то есть это говорит о том, что людям очень нравится ну понятно, все говорят, нравятся животные но с животными я не экспериментировала делать посты я делала только с едой поэтому вот, ловите лайфхак с едой работает реально работает. Люди чувствуют этот аппетит, и они в итоге как-то там что-то у них срабатывает, они покупают. Четвертое, о чем я с вами хотела поговорить, это, конечно же, продающие посты. При том нужно понимать, что если вы на своем аккаунте что-то продаете, то вы такие продаете. Понимаете, я иногда захожу на какие-то аккаунты, и непонятно, вроде бы они продают или они дурака валяют. Вы должны понимать, что ваш целевой... Клиент, покупатель, который заходит на бизнес-аккаунт, он хоть и подписывается. И, а еще, если он совершает какие-то действия, например, лайкает, комментирует, еще что-то пишет в директ, это значит, что он хочет купить. Не лишайте, блин, человека такой возможности. Указывайте цены на сайте. Не на сайте, а в своем инстаграме. На сайте они в априори должны быть указаны. Делайте какие-то э, заметки, что вот у нас нов, новый, новый продукт вышел, у нас то вышло, вы можете зайти туда и купить, купить, you can't buy, окей? Okay? Да, это просто очень смешно, когда я захожу там, что-то пытаюсь купить, и мне ни хрена не получается. Вот, сделайте все, чтобы человеку было максимально просто узнать цену, понять для себя, это для него подходит или не подходит, может он купить или нет. Плюс, что я делаю? Я это назвала подготавливающие посты. То есть, когда я не прям, знаете, правда матка, как это называется? Не важно. А я как бы человек как... К покупке, к выходу новой книги подготавливаю. Например, я делаю какую-то гифт-анимацию, я вам здесь где-то ее тоже вставлю, где какие-то интересные там персонажи, возможно, вот я, например, рисую книгу, да, и я беру какие-то урывки из иллюстрации и делаю, то есть, комикс-сон, там, «Where is Richard?», «New book», там, все дела. Вот, я просто с немецкого на английский перевожу, в общем, вы понимаете. Вот, поэтому делайте подготавливающие посты, делайте продающие посты. Через какое-то время вы можете напоминать человеку о том, что а, у вас эти посты есть, у вас есть этот продукт. И, возможно, делайте какие-то реселлеры, там, апсейлы, то есть заваливайте человека еще каким-то продуктом помимо чего-то, что он может купить, и еще что-то. Это у нас тоже скоро будет. Вот, в общем продавайте это не стыдно это нормально вы должны получать деньги за то что вы делаете и пятое и пожалуй последний пункт это узконаправленность вы должны сразу для себя определить ну или хотя бы по ходу дела за какой-то небольшой срок кто ваша целевая аудитория это обязательно и без этого никуда то есть допустим у меня есть travel аккаунт да где я выкладываю своим посты и ранее я имела неосторожность в этом тревел-аккаунте сделать рекламу Хольца, то есть книжных этих детских книг в общем для немцев и для англоязычных и от меня писалось в тот день несколько человек то есть потому что людям это просто неинтересно они подумали блин какую-то фигню пусть еще что-то особенно если люди вас как бы плохо знают да не знаю там кто хозяин еще плохо знакомы с брендом если это какой-то новый бренд мы же не в Макдональдс в конце до концов хотя я надеюсь что когда-то стану что-то около того вот, суть просто в том, что вы должны понимать, кто ваша целевая аудитория, и максимально работать именно на эту аудиторию. То есть я заранее узнала, какие есть праздники, допустим, там, в Германии по всему миру, потому что День мамы, например, в Германии это 13 мая, и во многих странах. А в UK, то есть в Великобритании, там в марте, я уж еще не помню, или в июле, не не в июле, а в этом в апреле. Но не суть важно, Суть просто в том, что то есть, есть разные какие-то моменты, да, с которыми нужно справляться. Там, happy Kids Day или еще что-то. Вот, Узнавайте, какие праздники, будьте в тренде, понимайте и наблюдайте, изучайте, что хочет ваша аудитория. Знаете, у меня очень часто бывает такое, что я, например, там поехала в Грецию, потом выложила пост, кто хочет там, э, греческие мифы для своих детей, выставила опрос, Никто не отвечает. Думал, какого хрена? Вы, блин, лайкаете, комментируете, но вы не отвечаете на вопросы, и вы не заходите, не оставляете свои имейлы, чтобы скачать бесплатную электронную книгу. И потом я поняла, что моей аудитории вообще не очень интересны электронные книги, потому что у них есть дети, им нужны бумажные книги. Вот. И начала работать немножечко по другой стратегии. Поэтому очень важно следить за вашей целевой аудиторией, понимать, что ей нужно, что нет, и очень четко понимать портрет вообще человека, который у вас будет покупать. Да, а у меня на этом все. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я вам желаю удачи. Пока!